ТВ-клуб «Вкусные новости» представляет «Таланты Ставропольского края». Генеральный партнер «Кафе Восток». С вами студия восточного танца «Дракон из Трикоза». И я, ее руководитель Анжелика Контраценко. Для вас, для ваших родителей и для ваших детей. В ТВ-клубе «Вкусные новости» состоялось очередное мероприятие в рамках проекта «Таланты Ставропольского края». Танцовщицы студии «Дракон из Трикоза» еще раз блеснули своим мастерством. Каждому участнику проекта ТВ-клуб «Вкусные новости» изготовит персональный видеоролик с выступлением для дальнейшего всенародного голосования. Сказать большое спасибо моему руководителю, Анжелике Александровне, которая научила меня танцевать. Научила меня всему. Желаем творческих побед всем участникам проекта. Генеральный партнер «Кафе Восток». Заявите о своем творчестве в проекте «Таланты Ставропольского края».